Так, всем доброго утра, 10 часов, 22 ноября. Даже чуть упало было, 11. Вот, сейчас дождик. Сейчас быстренько пробегусь, а то что-то намокает. Хотел снять это очередное ноябрьское чудо. Блин, я не затуляю этот микрофон. Вот видите, красота какая <смех> опять же, уже должно пониматься не как чудо, а как новая нормальность колокольчик в ноябре, вот причем он, видите вот, поэтому вообще видно, что он конечно такой квелый но он новый он не пролежал там, не простоял <смех> с июня нет, он новый Все, потому что условия есть вот так вот и это должно быть повсеместно потому что условия такие ну ладно дождь то нам еще смартфон всего доброго